Здорово, мой дорогой друг! И сегодня у нас снова уже по сложившейся традиции формат, что купил и что привезли. Сейчас будет небольшая распаковка, затем мы это соберем, возможно, за кадром, в зависимости от сложности, а потом уже буду показывать и рассказывать, что это, как это работает, сколько это стоит и для чего это. И начинаем с того, что у нас перед нами вот такая вот коробка. Коробкой моя облезлая собачка Белка а вот такая вот большая коробка от компании Jeep. И у нас это фуговально-рейсмусовый станок. Да, два в одном. Это нечто похожее на вот, вот это вот недоразумение от билмаш Привет, Билмаш компания. Это тоже не особо большой, и он тоже по факту хоббийный. То есть это не супер-пупер-огромный фуговальный рейсмусовый станок. Он стоит в районе 27-30 тысяч рублей. И на данный момент цена 27 тысяч и мы сейчас его откроем, посмотрим. Насколько я понимаю, ширина заготовки у нас 204 мм. Так, длина стола 704 два ножа, толщина заготовки максимальная 120 то есть в рейсмус. Мощность двигателя полторашка. Сейчас мы его потихонечку будем доставать. Я, наверное, это уже сейчас просто поставлю на стол. Здесь собирать-то по большей степени нечего, он... Он в собранном состоянии. Просто достать и посмотреть, что это. Поэтому сейчас вернемся. Ну да, и, кстати, я скажу, для чего он мне такой небольшой. Вот для вот этого. Вот такие вот маленькие дощечки калибровать на маленьком фуганке и рейсмусе. Гораздо безопаснее, чем на вот этой вот огромной махине, где не очень это все удобно делать. Я собираюсь запустить небольшое производство торцевых досок пока это все в тестовом режиме проверяем прощупываем ну что же начнем с того что есть в комплекте это полный весь комплект естественно инструкция предупреждение об опасности и гарантийка кстати гарантийка очень удобно сделана с QR-кодами которые можно сразу быстро перейти вот в как обычно, я постоянно ругаюсь на инструкции по эксплуатации. Здесь мало чего есть. Есть половина инструкции, как безопасно не угробить себя. То есть, типа, предостережений половина прям реально книжки. И немножечко, чуть-чуть, как собрать. Вот защиту, параллельный упор поставить, пылеотсос и все. Как настроить, выставить идеально стол, к сожалению, нет. Но это, блин, страдают все производители, вот, так сказать... Китайского типа. Ну тут ничего не сделаешь. Зато здесь классный комплект. Вот такой вот толкатель пластиковый. Вот такие вот два толкателя. Удобные, прорезиненные. Единственное, что не, не, я не уверен, что оно будет идеально делать зацеп к дереву. Но оно, по идее, не должно делать идеальный зацеп. чтобы Главное, чтобы вышвырнуло. Короче, не знаю, посмотрим. Две кучки вот такие. Параллельный упор и защита ножа. При строгании, соответственно, фуганка. Все это фрезерованный алюминий. Это все хорошего, обалденного качества. Да, оно не, за, не зашкурено в зеркало, да, но оно абсолютно никоим образом не прощупывается. Никак. Это у меня уже здесь сейчас испачкалось в мозг, блин. Так. Соответственно, раструб для пылеососа мы будем делать на переходник. На циклонный с бутылки. Я покажу. И, соответственно, целый пакет всяких болтиков, гаечек и барашков. Здесь у нас непосредственно сам станок. Я его поставил пока что на такую табуреточку импровизированную. Построгаем, к сожалению, ему пока на полу. Мы будем делать для него сейчас быстрый столик. Я вот уже напилил на ленточке. Ленточка у нас, кстати, тоже джип. Напилил на ленточке немножечко тут брусочков. Мы их отстрогаем. И там же на фанерку... У нас фанерка будет столешницей. Я сделаю чуть ниже, под свой рост. Я не высокий чувак, поэтому она у меня будет э, в общей сложности 90 высота. Вместе, вместе со станком и его столом. Ибо, вот допустим, с белмашем мне блин, неудобно было, потому что он высоченный безумно. Поэтому я сделаю под себя. Итак, что здесь у нас есть? Литые столики. Дюралевые. Не чугун. Ну, алюминий, дюраль, я не знаю, легкий металл, но они а литье. Допустим, вот на ленточке это уже чугун литой. На белмаше просто кусок металла. Далее. Начнем с того, что да, модель называется 5200 а Стандартный выключатель для всех подобных. Пылеотсос, стружка отсос для фуганка. Затем, чтобы использовать рейсмус, его надо будет поставить сверху. Все это достаточно быстро меняется. Я сейчас соберу полностью всю эту защиту, все это установлю на станок, поставлю на пол и настрогаю. Вот это вот, вот недоразумение я напилил сейчас. Просто немного построгаем, снимем все стороны в идеал и закрепим на вот этот вот уже готовый фанерный щит. И уже покажу в действии, как нормальный станок, потому что мне нужно вот строгать. Вот эти вот брусочки. Вернемся буквально через хахалай махалай хач Ну что, наш станок в сборе. Все максимально просто. Есть вот такая вот защита ножа. Она поднимается, опускается, регулируется по вылету. И, естественно, параллельный упор, который также меняет свой угол. Все относительно максимально просто. Включение. Сейчас включаем. По крайней мере, это получается не асинхронный, а синхронный двигатель. Ну, как стандартный в любом электроинструменте. И он, по крайней мере, не просаживает сильно сеть, как вот асинхронник вот здесь. Учитывая, что у нас даже есть стабилизаторы. Неважно. Итак, по поводу настройки стола я померил. Все примерно примерно идеально ровно. Примерно, опять же, повторю. Это довольно странное вообще целосочетание, но... Пока что, пока что, я не знаю, да. Придет сейчас попробуем построгать, посмотрим на результаты, уже тогда будем разбираться. Пока что, приложив правила, я не вижу особых больших крупных провалов, там, ну, может быть какие-то там в десятку э, миллиметра, но это ерунда, поэтому посмотрим. Так, по поводу регулировок. Э, регулировки рейсмус у нас регулируется вот здесь. Ставили и начали крутить. Соответственно, сейчас там стоит пылеотсос для фуганка, поэтому не будем крутить. А высота реза фуганка регулируется вот на вот этой вот крутилочке и вот шкала. Максимально до 3 мм съем, но я думаю, никто не понимает, что снимать 3 мм это большая нагрузка. Поэтому я пока поставил на миллиметрик и сейчас попробуем построгать сначала сосну. Сделаем для него стол, как и сказал, а уже потом мы будем строгать дуб и карагач самое главное это пылеотсос переходник под вот этот вот под вот этот переходник на вот этот и соответственно в пылесос сейчас мы сделаем отрежем нагреем феном все это вместе упаковывается и будет работать я взял бутылку чуть поменьше одеваем на лоток от станка Она замечательно встает Есть. Затем вставляем пылесос. На сожалению, трубка пылесоса только вот такая. И прогреваем. Вот так вот просто наш переходник готов. Пэт-пластик дает усадку чуть ли не в два раза, поэтому все очень хорошо получилось и держит форму. Вот так вот. Вставляем обратно, пробуем, включаем пылесос. Я сделал тумбу вот максимально простая такая тумба и сейчас будем строгать сразу скажу что станок мне нравится тем что он маленький он удобный достаточно все ровно строгается есть вот эта вот закрывушка вполне кстати очень удобный я сейчас прям сподручно с ними строгал вот эти вот брусочки хорошие толкатели хорошо держит дерево единственный единственный косяк Стружка отсос как таковой он не работает. На маленьком станке будут сострогаться вот такие вот маленькие заготовки, поэтому это не страшно. И сейчас мы построгаем немножечко брусок, немножечко дубовых брусков как раз для торцевой доски, которую будут готовить. Я поставлю на таймлапс. Знаете, наконец-то дорвался до маленькой строгальной машины, вот именно этой, и, как говорится, аппетит приходит во время еды, или не так говорится, не суть, я не назвал точные данные по ширине, глубине и так далее. Я тут вот такую вот уже дощечку настрогал, склеил небольшую, так сказать, тестовый образец. Самый главный цимус данного агрегата, то что можно выровнять вот такие вот маленькие обрезки. Это гробыли и тому подобное, но жалко, дорогое дерево, вот, тем не менее, теперь это все есть, это можно склеить. Итак, пройдемся быстро по ТТХ. А, ножи 210 на 22 и на 1,9 мм, размер ножей 50 мм, диаметр вала а, 9000 оборотов максимально, 204 мм ширина стола, то есть ширина ножа. 2,5 миллиметра максимальная широта, максимальная глубина, половиной миллиметра, максимальная глубина реза, то есть строгание. 704 длина у нас стола непосредственно. Далее, рейсмус, 120 миллиметров, максимальная высота заготовки. Скорость подачи заготовки, я не знаю, нужно, не нужно говорить, об 4, 4 метра в минуту, но тем не менее... Я сегодня перестрогал ну, достаточно большое количество обрезков, всяких огрызков и тому подобных вещей. И у меня вот полное ведро горбылей маленьких совсем. То есть вот, вот что-то типа вот такого я это все обрезал на ленточке, потом это все строгал. А было жалко выкидывать и тем не менее было интересно попробовать. Вот... Честно скажу, мне нравится агрегат, я понимаю, что может быть в нем нет чего-то такого супер но, тем не менее, машинка очень удобная для маленькой мастерской, для небольших работ, не для огромных заготовок, я повторяюсь, а для небольших, и это самый главный, лайф и цинус. Ну, что хотелось бы еще сказать, особых каких-то дополнительных моментов по этому установку-то нет. Он стоит явно своих денег, но, конечно, он не для большой, не для масштабной работы, не для огромных-огромных заготовок. Это все же что-то вот типа вот таких вот маленьких торцевых досок, либо каких-то небольших небольших совсем заготовок. Единственный минус, который я не ожидал, то что его все равно надо разбирать, как вот этот Белмаш. Допустим, параллельный упор надо откручивать, а он, блин, на маленьких гаечках откручивается блин, шестигранником чтобы поставить отсос на рейсмус ну и опять же повторюсь это для маленьких, для маленьких заготовочек вообще прям супер сейчас уже наверное, ничего не покажу потому что в рейсмус я засовывал вот такую вот тонюсенькую речку торцом вот так вот и она замечательно прошла ну и он мало мотает свет, это самое главное он не вышибает свет потому что у него низкий пусковой ток в остальном же Посмотрим, сколько он протрудится, посмотрим, сколько он прослужит. Я думаю, что тому, кто занимается какими-то мелочишкой, это зайдет. Для остального же, я думаю, что все равно белмаш для строгания каких-то больших длинных заготовок на улице пойдет у нас. Но для маленьких я его боюсь, и он страшный, и у него слишком высокие обороты, и он зачастую откидывает. Короче, страшная машина. Ну и плюс его хрен настроишь. Допустим, здесь параллельный упор, он просто кривой изначально с завода был, его невозможно настроить идеально. Здесь у меня тоже были проблемы с настройкой параллельного упора, но я здесь подложил небольшую шапочку и более-менее ровно получилось. Поэтому будем работать, будем трудиться. Еще раз повторяю, это станок от компании Jeep, который вы можете найти на сайте Harvey Rus. Jeep uh, 5200A. Спасибо большое, что смотрели, и всем удачи, и пока!